Да, как раз надо будет обсудить некоторые вещи по карте. Что такое, почему не промаркирована граница с Российской Федерацией, не знаю. Но, тем не менее, мы ее помним наизусть. Вот здесь она проходит как раз. Луганск. Северняя Луганская линия фронта неизменно уже несколько, там много уже недель. Между Счастье и Веселой Горой. Вот с момента начала сентября. Так и происходит примерно. То же самое линия фронта проходит по станице Луганской. Следующий населенный пункт, который контролирует хунта, это уже Макарова. А по станице Луганской проходит линия фронта. Там возле моста примерно. Остатки вооруженных сил Украины, расположенные между Лутугина и Белая, ждут того момента, когда официально 12 тысяч казаков придут на помощь армии Новороссии. И вот тогда им придется с ними разговаривать, раз они не хотят говорить с местными ополченцами. Они автоматически скажут, что тут русская какая-то агрессия, пришли там э, всякие там регулярные армии. Нет, ребят, тут уже вам не дадут возможности с кем-либо переговариваться. Если у вас была такая возможность, айдаровцы здесь, помните, с аэропорта, ну, вот такие вот, хунтята есть еще те. Вот, э, ну, пока что возможность такая некоторое время остается. Даже на фоне этого якобы перемирия. такой же посыл можно отправить и в Красный Луч у этих ребят потерялась какая-либо надежда что ли что их там спасут из Дебальцева потому что в Дебальцево сейчас преобладает не партия войны и не партия каких-нибудь боевых задач а партия сыкопехотных войск они штекают оттуда мирно конечно же мирно они оттуда убегают и поэтому вот эти вот остатки над Красным Лучом ну, уже перестали надеяться на то, что их как-либо спасут из Дебальцева. Им бы самим бы там ноги унести. Ждут момента истины. Восточные границы народных республик контролируются силами армии Новороссии и местными жителями. Вот эти вот остатки, все-таки есть там такие заядлые хунтята, заядлые свидомиты, Вот они являются вот тем забором, и таких много статей даже есть, чтобы спасти тот личный состав. Потому что, я уже думаю, скоро здесь будет заговор своеобразный. Военные не взбунтуются, официально не взбунтуются. Они просто при тех или иных условиях сольют этих самых сведомитов и устроят своеобразный, знаете, такой жребий. Скажут, так, кто сегодня идет за продуктами в Диакова или в Дебровку? Вот, и вот так вот по очереди, либо распишут график там с помощью спичек. Идите, и потом сольют местным, скажут, вот это вот, это вот этот фашист не дает нам вести переговоры. Потому что я уверен, что здесь неоднократно принимались попытки о сдаче, о переговорах, либо о просто сохранении их жизней, либо поменять свои же жизни на то, что они имеют там. Я уверен, что эти попытки были приприняты, но тем не менее, вот те сведомиты и те нацисты-гады э, сидят и мешают все эти, всем этим процессам сбыться. Потому что возможности здесь, что сдаться, что выйти на территорию Российской Федерации, много таких есть. И их просто сольют. Вот их сольют. Ну, мне кажется, такая будет участь в конце концов. Свои же и сольют. Ну, для них они якобы свои. Хотя они уже не свои. Нацгадов мало кто любит. Амвросиевка. Э, вот остатки, которые потихонечку перекачивались с Моспина, от Лавайска. Вот они в Кутейниково заходили. Вот сейчас там примерно и базируются. До них еще у, руки у армии Новороссии не дошли. Есть много приоритетных задач. И сейчас мы знаем, что армия Новороссии занимается... Своеобразным мирным вытеснением Дебальцевского котла А вот эти остатки, думаю, что когда Вернется, либо распределится по фронтам Или будет, ну все в зависимости от того Ребят, какая будет направленность Выработана в генштабе Южное направление, северное направление Или западное направление Для контрнаступлений или для Освобождения там определенных Населенных пунктов, какая будет выбрана ну, такой напор на какой линии фронта. Мы это все увидим. И если вот на южное направление будет действие предприняты на Мариуполь, вот в ближайшее, допустим, время, там, когда зачистят этот Дебальцевский котел, и с теми под Лутугина нарешат, а еще и зайдет 12 тысяч казаков, то вот этим вот вообще не повезло тогда. Они вот сидят и молятся. Лишь бы они ни на Мариуполь не поперли. Потому что пойдут по-любому через нас. Ну, по-любому. И капец нам будет. Но они-то это знают. Кто как никто этим, что ли, не знать это? Эти знают об этом прекрасно. Ну, вот прекрасно знают. Потому что они побывали в серьезном котле, они видели, что с ними творили, что с ними делали. Южное направление. Ну, здесь линия фронта закреплена по вот этой вот э, речке. Здесь даже некий населенный пункт показывает, что уже гарнизон наш, может быть, стоит или рядышком, или возле него набережная называется. Он по нашу сторону, вот сейчас, якобы по нашу сторону. А так линия фронта проходит между Старой Марьинкой и Гранитной. Здесь боестолкновения были, на самом деле, незначительные, но они были. Как бы там ни было, мы получали эту информацию. Так, блокпост возле Толоковки, он до сих пор у нас закреплен, сюда хунта наступала, периодически, ну, терроризировала, это было вчера из Мариуполя, обстреливали. Ну, что она может, град использовала, да, действительно. Э, ну, нацгады здесь на стрёме, понимаете, вот представляете, какой страх у них серьезный присутствует, если они там открывают э, огонь по, по детям, по детям на велосипеде. Вы представляете, в каком они положении находятся эти нацгады? Они там боятся даже, наверное, пробегающих там э, мышей, и то по ним стреляют. Мало ли, может, это какая-нибудь русская мышь с передатчиком от Путина. Ну, это вообще, вот, ну, фашисты там очень сильно перепуганы, но пока везут свою службу. Линия фронта проходит возле Широкина, и мы это знаем. То, что здесь боестолкновение есть, мы тоже это знаем. Но, тем не менее, этот населенный пункт и пригород его, как бы там ни было, по боестолкновениям, не оставлен армией Новороссии. Мы тоже это знаем. И вот эта часть, полностью, ну, вот эта трасса до границы в Новоазовск, до КПП, контролируется ополченцами. До Докучаевск. Ну, здесь хунта была выдвинута, вытеснена с, как же здесь была, Александриновка, по-моему, населенный пункт, ну, в общем, небольшой, были здесь подразделения, опять же, ребята занимаются и разминированием, много здесь работы, в принципе, во многих населенных пунктах много работы по... В очищении вот той грязи, которую оставили хунтовские войска Они же не просто там оставляют консервные банки какие-нибудь А еще оставляют и не разорвавшиеся минометные какие-нибудь Снаряды, как они вели террор, преступления, куда, где Как правило, максимальные захоронения, максимальные вот такие вот Эти проблемы решаются в населенных пунктах, которые очень сильно бомбили Там Макеевка, Зугрес, Харциск Ну, здесь это тоже есть, и этим тоже здесь занимаются Возле стылы, опять же, закреплен наш серьезный блокпост Который, кстати, хунта и строила. Спасибо хунтятам за то, что построили хороший укрепрайон. Вот здесь как раз в стыле. Такой неприметный был себе городишко, а хунта там нормально ну, облепилась, построила. Молодцы. Вот. От некого населенного пункта Новотроицкая трасса Н-20 до Донецка контролируется уже силами ополчения. А трасса от Донецка до Новоазовска полностью подконтрольна армии Новороссии. Хотя существует определенная угроза применения реактивных систем. Западная линия фронта неизменно, хотя в Смаринке хунтовские войска вынуждены были отойти. И пусть они там списывают или не списывают на какие-нибудь там соглашения. Вот они хотят придерживаться мирных соглашений. Вот пусть и придерживаются, раз они об этом заявляют. А для нас это будет существовать как «мирно покинули территорию». И оставили контроль над этой территорией местным жителям. А местные жители здесь давно волеизъявились на референдумах 11 мая. И мы прекрасно это помним. Так что каждый город и каждый населенный пункт, оставленный хунтой, будет естественно закреплен за народными республиками. Аэропорт. Проблема головная, серьезнейшая проблема. Да, это серьезнейшая проблема. До сих пор она не решилась. Опять не знают, как ее решить. Имеется еще и подкрепление через вот населенные пункты. Смотрите, как вот через Водяное, Пески, вот здесь вот, Водяное, Пески и к аэропорту. Здесь имеют они свою дорожку, потом через Опытное, вот сюда хунтята заходят. Здесь же нет, вот понимаете, серьезного какого-нибудь такого гарнизона по окружению здесь не было предоставлено. Здесь его, в принципе, и опасно делать, ребят. Ну, если вы увидите, вот смотрите, почему это проблематично, держать в блокаде, вот этот аэропорт полностью в серьезной такой блокаде. Потому что, смотрите, здесь нет населенных пунктов. Никаких, да? Вот, Ну, никаких, собственно говоря, и нет. Как здесь расположиться? Вот здесь в поле сделать гарнизон. но ну, мы же знаем, что здесь вот э, в Авдеевке, ну, там чуть выше, там есть вот, э, Авдеевка. Там находятся реактивные системы. Им ничего не стоит просто выпустить и здесь вот все расстрелять и уничтожить. Ну, что им это стоит? Ничего не стоит. Поэтому очень проблематично здесь выстроить своеобразную линию фронта, укрепную, такой укреп район. Это действительно сложно, и возможно только, я же говорил, свой вариант э, примерный, это сорвать эти поставки э, неоднократно, там раза два хватит, я думаю, просто диверсионная группа, небольшой, вычисляет э, с помощью своих разведывательных батальонов или там оперативной разведки проведенной, вычисляет, когда идет колонна, и делает диверсию против этой колонны. Я не знаю, как здесь есть лесополосы или какие-нибудь высоты. Ну, мне неизвестно здесь не и вот инфраструктура. Вот такая, знаете, географические плюсы для работы диверсионных групп, для работы партизан. Но как только здесь будет проходить где-то, есть там лесополосы какие-нибудь такие и мобильные отходы по трассам. Да, вот сюда, допустим. Здесь есть линия отхода у нас. неважно там, по селам, не по селам. Вышли, отработали, отминировали, заколбасили несколько хунтят И все. То есть их дорожку нужно, знаете, вот как тараканы, они бегают по одним и тем же дорожкам, насыпаешь им туда чего-нибудь такого ядовитого, и все, и тараканы потом разрушаются, вот такое вот есть. И я думаю, что ополченцы примерно точно так же должны сравнить этих хунтят, которые здесь передвигаются с тараканами, и предпринять такие попытки, вычислить их дорожку, набрать максимально удобный момент, выбрать, конечно же, безопасность должна работать, тоже одна из приоритетных задач, как отходы, планы отхода вычислить, и все, и все, и саботировать вот эти вот поставки. И тогда хунта перестанет их отправлять. Потом можно уже будет, э, вот эти вот сами выползут. Они завоют и выползут, и начнут показывать, что нам что-то не нравится. Авдеевка. Ну, хунта говорила, что будет отходить оттуда, но это якобы хунта. Хунте верить нельзя, поэтому мы ее потихонечку будем оттуда мирно выдавливать. Я думаю, это тоже имеет свою значимость по освобождению аэропорта от карателей наемников и фашистов потому что как только с авдеевки они будут выдвинуты как можно дальше максимально дальше можно будет линию фронта вот здесь не строить а можно будет дальше простроить а тогда вот эти вот места ну, будут затруднены для обстрелов с реактивных систем и это будет своеобразная линия фронта как только мы получим рубеж вот такое тоненькое, да там авдеевка может быть дальше немножко вот до Карловки можно, все, тогда аэропорт будет без снабжения, абсолютно, как минимум боекомплекта. и можно его там хлопать, накрывать, можно будет творить с ним что угодно. Трасса э, вот от Донецка, вот через под Пантелеймоновку, Горловки, находится под контролем сил армии Новороссии, и теперь идет э, своеобразное выдавливание хунтят, чтобы они ушли от трассы вот этой вот Горловка и дальше к Шахтерску, соединяющая вот эти вот части. Что мы здесь имеем? Недавно, а это было вчера, хунта, расположенная возле населенных пунктов Розовка, Розовка и Ждановка. Ими были оставлены эти населенные пункты, там уже висят над райсоветами флаги народных республик, ну вернее Новороссии, вот висят флажки, и вот вытесняются они, так или иначе. Теперь им осталось вот, вытеснить их э, с, с Орлова-Ивановки, снова Орловки, и здесь идут перестрелки, здесь реальные бои идут, серьезнейшие бои. Причем артиллерийские бои с применением артиллерии, тяжелой, ствольной, разной реактивных систем. Ну здесь серьезные противостояния идут, вот в такое вот мирное время. Ну, как бы там ни было, тот террор, который наносили вот эти вот каратели, соединившись с дебальцевскими там, с икопехотными войсками, вот эти вот каратели, ну, они очень сильно терроризировали, действительно, их Харциск, мы видели эти разрушения, ну, террор, который они наводили, им не просителен. поэтому, пока им дали возможность, знаете, своеобразную выйти, вот у них она якобы есть, но эта трасса не просто простреливается по нашим сводкам, а там действительно ликвидируются так или иначе, хунтята ликвидируются по трассе, а вот кто, кто успел, тот, тот пресел, а кто не успел, тот, в принципе, ну, не успеет отойти. Я думаю, будет зажат в этом котле вместе с техникой, вместе с пленными, вместе еще там мирное, но ну, мирное время. Ну вот, представляете, приходит бригада мозгового, да, вот приходит она, решает задачу там по ликвидированию противника на трассе М3, которая там отходила, решает. Вот что тогда, как, какие там мирное немирные соглашение взято в плен, там 100 человек или 200 человек. Там ликвидировано сколько-то там сотен, да, там техника захвачена э, Что, мозгового в этом кто-то будет судить? Нет, не будет Что там, или Захарченко, или Плотницкий ему скажет Алексей, ну вы понимаете, мы же договорились там, ну что ему скажет Не получится, консолидацию нужно делать изначально, прежде чем что-то где-то заключать А то, что на бумажке там подписано, ну подписано и подписано Пусть хунта выполняет то, что она там подписала Вот и подписала себе там Поросенок что-то там, он же под давлением, как сообщила Тимошенчика, правильно? Юлия Володимировна сказала, что ой-ой-ой, нам пальчиком Путин пригрозил, и мы все быстренько подписали. А что будет, если Путин пальчиком еще и по столу стукнет? Что тогда будет? Так вы вообще там не то, что подписываете, вообще там свалитесь километров на сто. Так это он еще тапок не достал свой. Вот так вот как-то. Ну что ж, пусть они мирно отступают отсюда. Хунтята вместе с фашистами, вместе со сыгопехотой своей, вместе там... Со всякими там наемниками или кого там какой-то там нечисти только туда не привело, в этот дебальцевский котел. Кстати, я вам напомню, это одна из самых-самых боевых, считалась группировок. Разрезных, боевых, таких боеспособных у хунты. Да, это у вооруженных сил Украины считалась одна из самых боевых. Что же будет? И вот она плавно растаивает, как мороженое, как лед, летом. И это самое боевое что-то. Какой-то вот поддельная у вас армия, какая-то она не настоящая. Вот как-то так. Ну, здесь линия фронта не меняется, закреплена она возле населенных пунктов, вот желтая, с желтого мы вчера, а что это, Жоль... жолек, не знаю, вот здесь вот есть желтая, ну, мы знаем, мы вчера видели много с первомайское видео, Гриша снимал нам, показывал, здесь, ребята, действительно, этот город не отдадут, не собираются, в Стаханове серьезная команда казаков сидит с батей, с Дремовым. Конечно, они эти позиции уже никак не сдадут, нигде, никуда и, и, и никогда, а если они только умощнятся, а с казаками они быстро найдут общий язык, вы это знаете, хунтя там придется отступать, ну, конечно же, мирно, мы это знаем, хотя карателей здесь хватает, некоторые фашисты будут останавливать своих же и расстреливать за отступление, но это война, у них она дебильная, вот так они и происходят, каратели идут сзади. И толкают мобилизованных ребят. Тем не менее, эти территории будут освобождены, как только Дремов со своей командой и казаки усилятся. Не знаю чем. Может быть бронетехника, может быть личным составом, может быть еще чем-то. Ну, это не важно. Усилятся и усилятся. Может быть им каждый миномет сейчас на счету. А в Веселой горе мы знаем, что возле счастья подобрали нормальное количество боеприпасов. Дня три назад. То есть здесь просто так зайти уже никому никак не получится. Получат ответку еще и какую, серьезнейшую. Ну вот и все. Подведем итоги, ребята. По карте Луганск, практически без изменений, укрепрайоны наши под Веселой горой серьезные, существенные. Точно так же, как и под Желтым, как и под Первомайском. Мы это знаем. Ребята там стоят, и стоят они не просто на смерть, Они стоят, и даже не так сказать, знаете, за идею. Они стоят там навеки. И они, это их земля. И там русская русские живут. Не знаю, как они там считают, там русские, не русские, там граждане Российской Федерации. Нет, там живут русские. И пусть они с паспортами и гражданством Украины, но они русские. Здесь они не уйдут. Э, ну, линия фронта у нас не присутствует с территории, вот, с Российской Федерацией. На Южном котле небольшие у нас были боестолкновения возле Талаковки, вчера ее обстреливали, и Широкина. Вот там идут боестолкновения небольшие, под Гранитным. Э, ну, тут про хунтят в котлах я не буду говорить, у них своя участь, там будет много сценариев интересных, различных. Э, западная линия фронта, вот Марьинка, хунта оттуда отошла. Сейчас идут боестолкновения возле Авдеевки. Если эту территорию будет захвачена, э, э, ну, освобождена э, от хунтовских карателей, то возможно эта линия фронта еще дальше расширится. В ближайшей перспективе мы будем наблюдать на северной части, северо-западной от Донецка, расширение линии фронта. Ну и самое главное, это Дебальцевский котел. Оттуда хунтята планомерно, мирно выдавливаются. Либо вдавливаются в землю, либо выдавливаются вот туда к своим разному ну конечно же это все происходит с их согласия мирно да все